У меня нет особо теплой истории отношений со многими представителями президентской силы. В Одессе, например, президентская сила, которая представлена высшими регионалами, как и во многих других местах, я не говорю, что обязательно все они были коррупционерами, но многие из них были, однозначно. Они главные на моей критике.